Поговорим сейчас о разочаровании. Разочарование, которое вызв... вызвано отказом, всего лишь временное чувство горечи. И это способ психики сказать вам, что пора вернуть себе сил, наполниться энергией. Мы не всегда осознаем, что мужчина отвергает ситуацию, а не вас. И расставание с мужчиной это не ваш провал, хотя он может заставить вас чувствовать, что вы потерпели неудачу. Ощущение провала неудачи, которое вы можете испытывать может говорить о том, что вы слишком взяли на себя много ответственности за ситуацию. Вы задаете себе вопросы. Что я делала неправильно? Что я говорила неправильно? Почему мужчина не видит вашу с ним совместимость, например, когда вы это видите? Существует много причин, по которым мужчина отказал вам. Но в большинстве случаев они не касаются лично вас. Пожалуйста, остановитесь и трижды подумайте, прежде чем позволить мужчине обдать вас холодным душем и заставить себя чувствовать в чем-то ущербным. Вы не знаете, что сейчас происходит в его жизни. Он может быть уже привязан к кому-то. У него могут быть проблемы, например, со здоровьем или финансами. Он может планировать переехать в какое-то другое место. Возможно, он боится быть раненым снова. Он может быть недоволен, например, своей работой. Отказ – это не потеря, хотя может казаться такое в, э, в самом вот начале разговора. Вы просто встретили мужчину, и он, как вы думали, был тем самым, кто вам нужен. И вдруг, к вашему удивлению, он не захотел развивать знакомство. Сможете ли когда-нибудь еще такого встретить, подходящего мужчину? Да в мире миллионы одиноких мужчин, и такие возможности поражают воображение тем более, что количество новых знакомых сейчас можно увеличить с помощью, например, интернета. Вы встретили мужчину в определенный момент времени. Это была возможность, которая не реализовалась. Вот и все. Мужчины, создавшие ситуацию, могут быть не настолько подходящими, как вы представили. Если мужчина ушел, это означает, что он освободил место рядом с вами для новых возможностей. Если мужчина не хочет встречаться, это еще не конец света, правда? Мир не закончился. Если мужчина сейчас перестал общаться с вами, это не означает, что он вступил в финал для знакомства. Вы можете встретиться с ним снова и посмотреть, и он посмотрит, например, на вас по-другому. Особенно если была возможность оставить дверь открытой. И вы никогда не знаете, что может выйти из этого нового знакомства. Любовь, дружба или просто деловой контакт. Есть женщины, которые всегда оставляют дверь открытой. Конечно, тех пор, пока мужчина не нарушит их моральные принципы. Я хочу привести пример случай вот моей одной знакомой. Два года мы с ней назад мы обсуждали одно поведение мужчины, который внезапно отказался продолжать общение и встречаться. Она познакомилась с ним на сайте знакомств. Он показался подходящим по образованию и социальному уровню. Они жили в одном городе, любили посещать одни и те же места и имели общие взгляды. Вот первые две встречи прошли прекрасно. Они говорили без остановки, понимали друг друга с пару слова. И вот этой женщине появилось ощущение, что наконец-то она нашла свою вторую половинку. Наконец-то, аллилуйя! И вдруг огром среди ясного неба было его смс о том, что у него изменились обстоятельства в жизни, и в ближайшие несколько месяцев он будет занят на работе. Правда, неправда, неважно. Он писал, что надеется на ее понимание и желает ей найти то, что она ищет. Его неожиданная смена настроения очень поразила вот эту вот женщину. И она не находила логического объяснения случившемуся. Она была просто потрясена и очень расстроена. И вот через год этот мужчина снова связался с ней и пригласил ее на свидание. Вот этой вот <смех> женщине было интересно снова его увидеть. И встрече он признался, что был не готов к отношениям. И не был так серьезно настроен, как она. Было много проблем на работе, поэтому он решил просто отойти в сторону. Теперь у него дела идут отлично. И он хочет видеть ее чаще. Правильно ли поступила... Моя знакомая, что оставила дверь открытой. Возможно для конкретной ситуации? Это было правильное решение. Ведь через месяц после новой встречи вот с бывшим знакомым, она познакомилась с его другом. И вот потом знаете, что получилось? Она вышла за него замуж, за этого друга. Когда вы переживаете, чувствуете себя выбитой из калии, постарайтесь найти 10 позитивных моментов случившихся. Какие были позитивные стороны, например, отказа? Отказ – это только задержка, которая дает нам возможность передохнуть и выбрать новое направление и предложение идти куда-нибудь дальше. Отказ, кстати, может быть и ангелом-хранителем тоже. Кто знает, какая там жизнь может быть. Он же может быть индикатором неправильного выбора времени, неправильного пути и неправильной ситуации для вас. Он может быть судьбой предотвращая еще более худший опыт, чем прекращение очередного знакомства. Этот отказ может означать, что вы избежали отношений с кем-то, кто находится в совершенно другой волне в этой жизни, не на вашей странице. Отказ – это возможно для переоценки себя, своего жизненного пути, кто вы и чего вы хотите. Отказ – это только мостик к новым возможностям. Отказ может быть одномоментным, и в жизни все течет, изменяется. Мужчина может поменять свое мнение в другое время, как в этом случае. Отказ – это всего лишь сигнал а в настоящий момент времени, что вам пора двигаться дальше. Этот пункт попробуйте добавить сами, вот последнее, опираясь на свой опыт. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях внизу. Вы можете другим женщинам посмотреть на свою проблему со стороны? Помочь им. Ведь отказ не потеря, хотя может казаться таковой. Вы не прекращаете быть собой. И с каждой неудачей становитесь еще на один шаг ближе к успеху. Почему отказ и неудача могут быть причинам для благодарности? Вам может понять вот, вот моя личная притча. Причина для благодарности которые я всегда применяю в жизни. Мне нужны деньги. Не можешь ли ты отложить мне 100 долларов? Спросил один человек у другого. У меня есть деньги, но я тебе их не дам. Будь благодарен мне за это. Человек сказал со смущением: То, что у тебя есть деньги, а ты не хочешь мне их дать, на кудой конец я еще могу понять. Но то, что я тебе за это должен быть благодарен, это непонятно. Это просто наглость с твоей стороны. Ну, что, человек отвечает, дорогой друг, ты попросил мне денег? Я бы мог бы сказал, знаешь что, приди завтра. На завтра я бы сказал бы, очень жаль, но сегодня я тебе еще не могу их дать, приди послезавтра. Если бы ты опять пришел как ко мне послезавтра, я бы сказал, знаешь что, приди в конце недели. И вот так бы я тебя водил за нос до скончания века. Или, по крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь другой тебе бы не дал бы денег. Но такого ты бы не нашел, потому что только бы и делал, что ходил бы ко мне и рассчитывал на мои деньги. И вот вместо всего этого я тебе, я тебе честно говорю, что не дам тебе денег. Теперь ты можешь попытать счастье где-нибудь, например, в другом месте. Так что будь мне благодарен.